приходится а, с а, этими дистрибьюторами договариваться о скидках, чтобы они мне могли лучше цену дать, чтобы я мог лучше цену дать. И в принципе один а, строитель приходит ко мне, а, говоря, что я в принципе всем доволен с предыдущим человеком, но если ты не сможешь сделать такую цену, я с тобой пойду. То есть mm -hmm. -то, пока по цене играю. Что мне не очень нравится, я не люблю ценой играться. Mm -hmm. но, mm -hmm. В принципе, маржа там есть 30%, поэтому меня... Ну, это за счет, счет опта, в общем, ты можешь увести. Ну, то, ну что да, их много. Ну, слушай, прикольно, а этот у тебя сливал заявки, короче, нифига не делал, да? Вообще жесть. Человек 15, я обзвонил, кто-то его помнит, кто-то с ним общался, говорит, все нормально, там нормальный мужик, ну, цена была дорогая. Угу. А, там два или три, так сказали. А три других клиента говорят, а вообще это кто? То есть мы его не знаем, мы его не видели, не знаем ни вашу компанию. Мы уже месяц назад там сделали эту работу. Вот. Я понял. И некоторые просто говорят, ну как бы он вообще там цену как бы так по ветру определял и говорит, даже никаких объяснений, откуда цена, почему цена. И говорит, не совсем слушал детали, которые мы хотели получить на работе, то есть... А ну, их можно короче. обратно сковорнуть? Есть там, которые да, сейчас да. еще, ну... Да, вот одна женщина, я с ней встречаюсь во вторник на следующей неделе. Она, да, она говорит, я до сих пор хочу сделать, просто говорит, мне надо, чтобы меня хотя бы послушали и сделали мне все. Ну, говорит, женщины... Я очень хочу, причем быстро. Женщины то такие, да. Э... Но... Им надо подходит. Ну да, да подход... говорю, чтобы Ну да, да, да. Слушай, сколько вот. ты, в общем, встреч сделал, получается? Не две, по одной, да, делал в, в день? По одной, да. Ну то есть у меня... В предыдущей неделе 5, 5 встреч, но mm -hmm. это именно с билдерами, но ну, со строителями. Еще я повстречался с точки зрения, э, как это называется, э, стратегической, то есть я встретился с, ну, с дистрибьюторами насчет цен, начал договариваться, встретился с э, подрядчиками со своими, mm -hmm. с одним подрядчиком мы выходим на договор, э, грубо мы прибыль делим пополам, а, я но помню. вот я, я ему лит отдал, все, он ушел, он сделал работу, он мне чек принес, то есть я вообще об этом не, не это. Угу. Ну попробуешь а, ну, это партнерскую вы... штуку, а? попробуешь что? партнерскую штуку вот эту. Да, да, то есть я посмотрю, потому что получается мне с одной работы зарабатывать 50% а с чистой прибыли в принципе будет вполне неплохо, если она не будет занимать моего время. Ну да. а, но при этом у меня партнеров может быть не один, а 50, ну то есть и ну со да. всех иметь, да. то есть это было бы интересно. А, ну и это как бы одна из гипотез тоже в других штатах, если начинать работу, то только так это сможет работать, потому что у них есть интерес и у меня есть интерес. Uh -huh. а, то есть uh -huh. мне надо будет обеспечить лиды, а им обеспечить работу, и тогда можно будет. Ну да. Бы, ну, это так, а курс. сколько у тебя, вот, допустим, встреч 5, а сколько там получается, ну, потенциальных, ну, которых, ну с которыми дальнейшая работа будет какая-то вестись? Uh, потенциальных, uh, ну, я бы сказал, хороших потенциальных три, которые вот uh, уже прям дай цену нормальную и, и поехали. Uh, у одного строителя он строит 40 домов в год, то есть это, грубо по 4 в месяц. Uh, средний чек на них будет, ну, по десятке. На каждый дом. То есть у меня там а, от 25 до 30% маржинальность будет. Угу. Вот, в таком радиусе. То есть около 10 тысяч долларов же... ты на нем только будешь зарабатывать? Да, да, только на нем. Ну и остальные вообще-то, один мужик, то есть он сейчас строит 40 домов. То есть, ну вот я, именно в моменте сейчас строит 40. То есть он говорит, ему даже закупать материал не надо, надо только... Врекально. предоставить установку, то есть там вообще как бы без всяких затрат, ну то есть если, я не знаю как ему цену правильно дать, я пытаюсь как бы не прогадать, потому что установка немножко сложная, и я не знаю какую цену ему до этого давали, то есть мне жалко терять, а в то же время я понимаю, что если возьму и не по той цене, то какой смысл. Ну да, да. Ну, не, ну ты смотри, чтобы у тебя рентабельность была твоя, да и все. Ну да, ну рассчитать тяжело, то есть мы есть некоторые проекты, на которых мы, ну, мы не делали такие еще, и там установка так, знаешь, там такие плиточки надо устанавливать, то есть система установки простая, но объем высчитать я пока не знаю как, ну сколько мы сможем установить в час там или в день, mm -hmm. то есть... я понял, понял. Вот. но я попытаюсь это посчитать, то есть это надо заморочиться просто немножко. Вот. И друг, другие э, строители, с которыми я уже общался, я заново с ними созвонился, говорю, ребят, я вам давал, давал уже биды, ну, там, как тендера участвовал на, там на работу, я говорю, вы мне что-то освежить можете? Они говорят, ой-ой-ой, типа, давай-давай, мы сейчас это, ты там еще вот это нам досчитай, вот это досчитай. Но там на 500 тысяч э, только эти, как, ну, вот эти вот, биды вот эти наши, как это? Коммерческие, короче, вот, на наш переводник, я А, ну, ты, ну, и... потенциал там на 500 тысяч долларов? Да, там на 500 тысяч э, с двух строителей потенциал еще тоже. То есть, э, как бы потенциал он огромен, но Это... вопрос... А ты до этого-то что делал? Я делал, то есть, тоже делал, но просто я не целенаправленно их не ловил. Ну, я понял. Мне пришли, а, то есть по рефералу там или еще как-то, они меня это приходили, говорят, сделаешь такую? Я говорю, ну, сделаю. Ну, то есть как-то вот так это было. Причем, когда вот мы пересчитали модель именно, я понял, что когда я делаю три работы в месяц, мне это невыгодно, то есть я в ноль минимум, а то, ну, точнее, минус, у нас в минус получился. Минус, получилось. минус, но. Да, то есть... Поэтому сейчас я заново это все пересмотрел, и мне надо минимум делать 6. Хочешь сказать, и... то, что ты модель увидел, ну 3 мало, сейчас 6 точно сделаешь. Потом 6 сделаешь, будешь, будешь спокоен, то, что ага, все прилипает нормально, да? Не, не, ну когда начнет прилипать, мне хотя бы из долгов надо вылезти. А там... То есть я уже не хочу останавливаться, ну, да, да, Просто да. Я, я немножко по-другому буду к этому подходить. Вот с продавцом вот этот, который у меня был. Но. То, что он был на комиссии, ну какая разница? Он мне не приносил работу, я, он мне следал, сливал лиды. Ну да. Какой мне смысл? Ну, да. У меня потенциальная потеря, я пересчитал за последние полгода с ним, потенциальная потеря минус 150. Чисто. То есть, Чисто. да. То есть получается, что... Я ему оплачивал там э, этот э, бензин и машину, да, то есть пока он ездил на компании машине. И э, потеря на рекламу и потеря в потенциальных э, продажах. То есть по минималке там выходит 150, я думаю, ну как раз вот мои кредиты бы и покрылись. Ну было просто, я бы зарабатывал. Ну вот, то есть. Но услышал. А, ну, ты смотри, встречи, не, ну, блин, сделай так, чтобы их больше было, да, то есть, ну, как бы, ну, что-то придумывай. Ну, и, блин, ну, да. надеюсь, что это, ну, на следующий, ну, не на следующий, а вот на этой неделе, да, там, до вторника, ну, блин, что-нибудь уже закроешь. Ну, нужно ну, закрыть надо. Нужна да. первая кровь это... там, ну, чтобы у тебя пошло, пошли вапки. Да, это надо. Как раз у меня сегодня решится одна из работ, кстати, вот мне нужно им дать цену. Я с ним встречался в среду, э, в среду, во вторник, uh -huh. вечером. И вот мне как раз ему нужно дать цену, то есть это тот, который 40 домов в год строит. Uh -huh. И если он согласится, то все остальные последующие дома он мне будет отдавать. Uh -huh. Нет, так ты ему скажи, допустим, цену, ну, лично приедь к нему, скажи, вот цена такая, да, там, ну, ну как бы в переговорах надо завысить все равно, чтобы потом, ну, подвинуться. И потом yeah. просто сказать, что надо сделать, чтобы с тобой работать. Ну скажи мне, по-любому надо с тобой работать. Ну, можешь там ну, историю свою рассказать, что ты молодец там, что тебе нужны лиды, там еще что-нибудь. Скажи, мне по-любому надо с тобой работать, говори, ну, что надо сделать, чтобы ну, работать. Скажи, если ты меня ужмешь по цене, да, там, ну как бы совсем уж, ну дешево. Скажи, я, конечно же, возьмусь, но ну, как бы, ну ты же пойми, что я буду на качестве экономить. Ну, как бы, блин, ну как бы. Скажи, ну, чтобы давай, чтобы выгодно, ну, типа вин-вин, там, чтобы это выгодно и тебе, и мне было. Скажи, я согласен, мне интересно, ну мне очень с тобой интересно будет работать. Скажи, я там буду ну, все сроки исполнять, там все-все-все делать. Скажи, ну, ну давай как-то это. Ну, если ты меня сильно ужмешь, скажи, я буду экономить на этом, ну, на качестве. Ну да. Скажи, это невыгодно <сёк> ну, тебе будет, и мне тоже будет ну, стрёмно перед тобой потом. Ну скажи, мы долго-то ну, да. долго не сработаем, скажи. Давай вот, ну, реально говори, ну, на что, ну, что я должен сделать, чтобы выиграть. И все, прям. Ну, Видишь, у тебя личные встречи 3 из 5. Это ну, очень хороший показатель. Ты говоришь, что ты закрываешь на встречах, что у тебя сильная сторона переговора. И вот тебе надо ну, приехать да. к нему и сказать, ну, ну, что надо сделать, чтобы я это ну, с тобой работал. И все. Вот цена ну, такая, да. как бы, вот мне, и скажи, понятно, что я могу ниже сделать, но скажи, неохота экономить на качестве, как бы, ну, мы же строители, как бы, мы можем хоть все что угодно, хоть за три. Хоть mm -hmm. за три копейки там налепить тебе, ну скажи, ну потом там, мы ну, как бы в долгу-то не сработаем таким образом. Вот. И, ну, и все. И прямо так с ним ну, подружись, как бы, и скажи, давай, как бы это работать да и все. Ну, буду стараться. Вот. И это... пиши там в этот чат, это, пиши в чат, сколько, допустим, встреч закрыл, допустим, за день. Ну, типа, что перед нами а? отчитываешься перед, перед мужиками. Я понял. Хорошо буду. Скажи, вот сегодня две закрыл, сегодня одну там, например. План такой-то, такой-то. Делать буду то-то, то-то. Да, но я буду стараться. А обновлять, конечно, ничего не, не успеваю. Я как-то сел, попытался на прошлой неделе как раз выгрузить все свои идеи в я понял а, не, не, не оконч... законченные эти все свои дела и пригрустел чуть-чуть, и, и, и, и их много. Ну смотри, надо... Помнишь, да, основной Ой. короче этот мозг тебя короче это, отлынивает от пути, но тебе нужно их до конца список сделать обязательно. Чтобы это Но стало я уже, источником. там 65, да, у меня. Но ты понимаешь, в этом, в, вот именно в этой теме а, перепрыгнутая пропуск на 99% как бы это, ну не, не, не, не, ну, не это. То есть надо до конца иметь. Да, да, да. Надо. То есть тут до конца, и мозг тебе скажет, да, это все. И, и, как бы, и когда ты начнешь выполнять, вот тогда ты начнешь кайфовать. А если ты не все вып выпишешь, то как бы, ну, мозг будет саботировать, то есть. Ой, да там много дел, там они еще сейчас наявляются, там. Обязательно надо все выписать. И тогда только это, ну, источником энергии станет, когда ты будешь закрывать там постепенно их. Вот когда список начнет таять вот этот, ты будешь понимать, ну, что да. он конечный, и он тает начинает, потому что ты начинаешь дела, ну, выполнять. Вот, это будет прикольно. И когда вот следующие задачи будут, ну, другого уровня, что ли, там, не выкинуть старые ботинки, а, допустим, там, заключить договор на 2 миллиона долларов, например, вот тогда будет прикольно да, задачи вот эти выполнять. То есть ты даже будешь смотреть, что ты другие задачи ну, ставишь на это. Да, есть такая. То есть вот эту точку ты, ну, поставь по-любому, то есть это, ну, ко вторнику уже, ну, сделать, чтобы она все уже была. Прям ну, а -а -а. посиди, как бы мозг, мозг, тебе будет говорить, да у меня много дел там, да я встречаюсь, да что это за херня, да нафиг это надо, список бесконечный. Да -да. Ты мозгу скажи, да все окей, но я сейчас все выпишу как бы и вот мучи его, пока он тебе не скажет, да все, отстанет от меня это все ну типа вот такого должно внутреннего да -да. диалога быть. То есть а он будет сливаться, то есть он там, возможно, тут не хватает штук 20 еще. Ну да, но ну, я думаю, я то есть, пытался выписать в принципе по максимуму, там даже некоторые такие были, которые, например, там, ну видишь, считать деньги или экономить деньги где возможно, ну то есть я как бы это вроде применил уже, то есть понятно, я начинаю больше относиться к подсчету каждой копейки и уже пытаюсь там и с дистрибьюторами там работать. А, у меня звонок без э, скидки не проходит, то есть я, я говорю, ребят, надо что-то подвинуться. Он говорит, тебе и так хорошие цены дали. Я говорю, ну для меня не полностью, то есть надо, надо еще. Ну, ты, вот, ты просто а, говоришь, я прохожу я, этот я, курс я, по финансам. Да, да, и как бы потихоньку <свят> я стараюсь. Ну, прикольно. А, вот. Но ну, я понял, в принципе. Ну, то есть обязательно ну, выпиши, а... а потом, потом это просто станет источником у тебя сил. То есть ты когда выполнишь, ты будешь прям кайфовать от этого. Ну да. То есть ты будешь понимать, что список-то он тает, что он не бесконечный. И сюда будут ну, дополняться крутые дела, в общем. Съездить там, да. куда-нибудь открыться в другом штате, например. Найти партнера там, не допустим, да. в другой стране, может быть. Ну да. Вот. Это Буду стараться. Что, кстати, еще интересное было, когда меня подхлестнуло на прошлой неделе. Я же э, в субботу ездил... Э, прошлую Объезжал город, э, с строителями не смог встретиться, потому что в пятницу был праздник. Uh -huh. Ну короче, в пятницу, субботу, воскресенье здесь все отдыхали. А я в субботу выехал в город, пособирал а, информацию, короче, о строителях. То есть прямо на стройках есть, они вешают такие а, картинки, где указывают, кто строит. Ну это по закону. Uh -huh. Вот, и я их номера uh -huh. пофотографировал, короче, и в понедельник, когда рабочий день начался, я их, короче, всех начал прозванивать. Человек 10 я сразу прозвонил, а три из них вернулось. То есть вот с двумя из них я встретился. То есть а как бы вот так получилось. А, и как бы за счет этого тоже там цеплять их можно неплохо. Вот, поэтому буду это. Я в городе начал чаще появляться. То есть если раньше я сидел в офисе и думал, сейчас что-то произойдет. Ну, короче, ну вина была такая. Ну, то есть там что, продавец продает... Uh, этот uh, руководит проектами там про раб все думаю нормально все. А ты, знаешь есть такая раз. песня есть такая песня в общем, каждый день я верю в чудо кто-нибудь придет и купит да, да вот. не нужно. не, как, не, я нужна, я узнал, мне, что не нужна мне и беда я гадаю на леда <сOR> <сOR> прикольно вот, uh, я да, тебе и... те, в общем задачи пишу там оранжевым помечаю то чтобы это ну ты добил список незавершенок и писать отчет в общий чат, ну, что сделал. Хорошо. И что планируешь. Ага. А, вот, я понял. Окей. Вот эти вот задачи. Ну, и то, что тебе да. нужно две встречи в день, это как бы, ну, это... Ну, выходи на эти это, да. Это очевидно. Да, да. Вот. А этот у тебя сотрудник выполняет одну встречу в день? А, пока нет. А, он... Он с одним строителем встретился э, на прошлой неделе. Но и все, пока э, ему, ему предложение, ему кинули одно предложение построить гараж какой-то там э, на районе. Но, честно, я не очень хочу эту работу брать. Она, ну, там, она как бы на 40 тысяч это нормальная работа, но она у нас очень много времени займет. То есть я... она как бы я... не по нашей специальности, скажем так. Ну, смотри, а, придется, не а можешь ты найти бригаду какую-то, которая сделает это. это, и ты передашь им, да и все. Я подумаю об этом. Я, кстати, об этом не подумал. Не, ну просто, подряд, ну, ну да. Короче, смотри, если тебе какие-то возможности приходят. И ты думаешь, что это геморрой, короче. Ну, просто посиди 5 минут ровно, и придумай, как это, из этого геморроя превратить. Ну, как этот геморрой превратить в самую распрекрасную историю, короче. Я понял. То есть, если ты передашь кому-то, и кто-то тебе, допустим, половину прибыли отвалит. А ты даже не будешь ответственен за договор, например. Я понял. Вот. Есть, да, это может как быть. В, в твоем случае, как бы, да и вообще в случае предпринимателя, ну, как бы глупо. Ну, отказываться, ну, от, как бы, от возможностей, да. То есть ты можешь их монетизировать, в общем. Вот. Я понял. Логично. А что ты у Питера 2% не уберешь? А? но у Питер как раз все. Он он не в этом. Он он в ауте. Это он уволился. Это тот, который комиссия у него 10% была. Угу, я понял. Ну, так, да. я вот тогда отсюда убираю тоже. Ну да. И убрать у Питера тоже 2%, я сейчас его тоже растяну, что ты его уволил. Да, а, то есть продавец теперь я, я теперь буду экономить на комиссии. А, а второй частичный. А второй продавец, а ну, который у тебя был? Ну, второй это вот проектный менеджер, как этот, прораб, грубо говоря, который если он продает, он получает, там, что я говорил, 7% чистой, короче, что такое. Uh -huh. Я понял. А вот смотри, ездить по городу или за ЖЭК строителем 4 штуки? Сделал же, да? Да. Тоже готово? Да, да, я этих проехал, да. Uh -huh. Так, окей. Да, этих, этих сделал. Вот смотри, забрать ук... контакту. Тоже готово, Да. Да. Да, да, у этих есть. Это тот с одним из билдеров. Найти проекты сайдинг. но ну, опять же, это, это в процессе. Две встречи в день, да, еще работаем над этим. Mm -hmm. Ой. Ну да. Как-то так. А, кстати, ну да, вон, я базу еще... 100 контактов прилепил, у нас 200 получилось. 100, а, или нет, 100. В смысле прилепил? Черт, что ну, вон, я добавил Google документ вот здесь вот внизу, найти а, базу. базу 100 контактов. Ага. То есть ну, э, я их тоже, я их еще не обзвонил, но я им повысылал всем имейлы уже. Ну, да, ну давай а, задачу поставим обзвонить базу 200 клиентов. Да. Ты можешь да, сотруднику да, уже это отдать? А, на следующей неделе, да, не на это. он в понедельник или вторник там у нас выходит еще. А у тебя есть запись разговоров? А, есть. Ну мы вот, я не знаю, мой экран не видно, у меня АМА, в принципе, я через АМА все делаю тоже. Угу. Ну смотри, по поручить сотруднику обзванить 200 лидов записью разговоров. Сможешь сделать, да? Да, без проблем. Ага, ну и все, чтобы это было сделано, давай это. Кстати, одну из задач я себе добавлял, это поиск подрядчиков. А, то есть, ну я уже эту задачу тоже поставил, у меня как бы внешний есть этот HR, а, она уже начала искать, потому что я понимаю, если у нас 2-3 работы одновременно придет, то есть мы не сможем их выполнить, uh -huh. поэтому нам uh -huh. нужен запасной вариант. Ну окей, ты смотри, okay. только ну, вот сюда добавляй, пожалуйста, чтобы мы тоже могли оперативно смотреть, да, то есть тебе нужно сделать 10 продаж, это 33 встречи, 9 встреч в неделю, да, там, найти проект сайдинг, когда ты его найдешь? А, ну, надеюсь, что сегодня, подпишу, <laughs> то есть вот этот вот мужик, а, у него крышу а, мы будем понял. делать и сайдинг. Я понял, понял. То есть, okay. да, и он последовательно, я надеюсь, что сегодня. Окей, ну вот. смотри, оранжевым я выделил, получается, да? Что ты туда хочешь, дописать еще? HR пишу, что... А, только у меня клавиатура на английском здесь, на этом компьютере. А давай... А, ну и HR, напиши, да, и все. Ну да, HR, а, это... Что у нас, 5-4. Дополнительный поиск. Угу. Вот. Эм, ну да вот и до 10 тогда сделай список незавершенки но ну, короче выжми это из себя ну мозг скажи ну. до 10 до, до вторника да получается Да. ну да я буду выжимать ну, чтобы он сдался уже короче ты скажи я не отстану пока не будет списка и все я понял я, я сегодня вечером займусь. С меня как раз будет о чем подумать uh -huh. Так, ну окей, тогда вот этого ну, достаточно, чтобы в оплате заработать и разгрузиться. Ну да, это… Мне самое важное, что я понимаю, как бы, при том, что я беру вот эти большие объекты, которые там 100 тысяч или там 200 тысяч стоят, uh -huh. с ними большая проблема, что они делаются 2-3 месяца. И оплата идет там на условиях там в течение 30 дней после завершения, еще что-то очень долгие бабки то есть вот как раз вот этот вот мужик с которым мы сегодня ну решим вопрос uh -huh. Он, это очень быстрые работы я их за неделю делаю ну то есть это такое зашел вышел зашел вышел это uh -huh. быстрый кэш и на нем как раз можно очень uh -huh. хорошо держаться то есть в принципе в месяц можно на нем зарабатывать скажем достаточно денег чтобы было ну там всем зарплату платить перекрывать все операционные расходы а уже долгосрочными, допустим, вырабатывать там какие-то ну, ну, да. более, более большие бабки. Ну, ну, ну да, да. Но ты их не игнорируй Нет. тоже большие, но как бы, ну понимаешь, что тебе мелких сейчас надо добить, чтобы были деньги сразу. Не, ну конечно, да-да-да, я их не, не игнорирую, конечно. Вот два проекта мы будем пересматривать, которые там на 400 тысяч. Вот, ну один, каждый по 200 тысяч. И их mm -hmm. надо пересматривать, даже добавить там еще по деньгам, там крыши еще заодно. На 85 тысяч. И, ну, надеюсь, прокатит. Я не знаю. То есть, Смотри, э... на ну, за апрель ты 10 продаж сделаешь. Как думаешь? И, и, я надеюсь. Сегодня какое? Шестое, пятое? Пятое. Я, я, я думаю, я буду очень близко. Я, я не знаю. Я не зарекаюсь. То есть, э, это же повторяющийся бизнес. То есть, э, здесь один строитель, он тебе может сразу там 5-6 домов отдать. Это, грубо говоря, 5-6 продаж. Угу. А, то есть, ну ладно, тогда не будем а загадывать, но как бы мы близко к этой, то есть мы не, не супер такую не, не Я думаю, строитель. да, что это более чем реально, особенно со встречами, ну, с, с встречами чуть-чуть тяжелее, то есть я посмотрю, но если я смогу зацепить 5 каких-то строителей в течение этого месяца, я думаю, они более чем 10 работ нададут, то есть... Вот, я, я как-то так смотрю на это. Ну и, и с этого, опять же, я уже сделаю свою статистику, ну реально, сколько получается встреч, какая у нас конверсия, ну то есть, потому что я, но ну, до этого я даже не обращал внимания на это, грубо говоря. Я так, мне позвонили, я подъехал, дал им коммерческое «до свидания». И, короче, то есть, или, я их Или, не или передал я сотруднику, я... он вообще не приехал. А ты думаешь, ну, что да. он приехал. Так, ну все, я Николай, решу. тогда чё, супер, продолжай в том же духе, наращивай все-таки, чтобы две встречи было в день, вот, да. но ну, твоих личных, потому что они супер продуктивно проходят, да. вот. И по незавершенке, смотри, это ну как бы обязательный пункт, то есть, ну как бы ты, ну, поймешь его только когда доделаешь до конца. Ну, я думаю, да. А мне, кстати, говоря про это, у меня на прошлой неделе э, по воскресенье и понедельник я нормально спать не мог. То есть в воскресенье я не мог вначале уснуть до 3 часов ночи, а в понедельник э, я наоборот уже, ну, там, на следующий день я проснулся в 4 утра и не мог, короче, я не мог понять, что со мной происходит, потому что я думал, ну, там, как раз я этого уволил, то есть такие движники происходят, меня как бы это немножко напрягло. А последние два дня я как убитый просто, сплю вообще на смерть. То есть... Э... Немножко настроение улучшается, скажем так. No, no, no. Ну, смотри, есть, качели, ну, понятно, ну, смотри, конечно. качели будут по-любому. Ну, эмоциональные, туда-сюда. Главное, короче, вот эти шаги делать, делать. То есть, будет весело или грустно, ты, короче, делай просто и все. Ну, как Я бы. понял. То ну, есть да. эмоционально будет качать в разные стороны. То весело, то грустно, то весело, то супер грустно. Но ты самое главное открывай да. этот список, делай его. Если тебе надоело по работе что-то делать, открывай список незавершенки можешь лично что-нибудь поделать. Ну, чередовать, в общем. Как бы, что душе лежит. Но главное, что у тебя эти списки есть, как бы, есть понятно, ну, что делать нужно. Там задачи, которые делегировать, например, на тот же раз открыл, ну, раз по ним что-нибудь пробежался, сделал. Я понял. Хорошо. То есть у тебя списки из разных сфер появились, поэтому ты можешь их чередовать и, как бы, может, когда тебе будет грустно, тебе какие-то дела определенные будут нравиться. Ну да. Вот.